Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр Павловы и партнеры. И это наш ТОП-5 горячих объектов для приобретения. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, недвижимость в этом ролике ждет своего покупателя. И первый объект сегодня – это двухкомнатная квартира площадью 45 квадратных метров в городе Елабуга. Рыночная стоимость – 1 миллион 700 тысяч рублей. Стоимость покупки – 1 100 000. дисконт – 30%, экономия – 600 тысяч рублей. Отличный бюджетный вариант для небольшой семьи, хороший дисконт для перепродажи. Объект под номером 2 – это мобильный колбасный цех площадью 730 квадратных метров, расположенный в Астраханской области. Рыночная стоимость – 3 200 000 рублей, цена покупки – 2 200 000 рублей. Скидка 30%. Ориентировочная экономия 1 миллион рублей. Локацию и подробные условия приобретения уточняйте у нас. Мы оцениваем ликвидность объекта как высокую. Третий объект ⁇ это однокомнатная квартира 34 квадратных метра в Москве. Рыночная стоимость 6,5 миллионов рублей. Цена покупки 4,5 миллиона рублей. Дисконт 30%. Экономия 2 миллиона рублей. Объект под номером 4. Однокомнатная квартира 31 квадратный метр в Санкт-Петербурге. Рыночная цена 4,5 миллиона рублей. Цена покупки 2 миллиона 800 тысяч рублей. Скидка 40%. Экономия 1 миллион рублей. Уютная квартира в Питере с отличным дисконтом. И замыкает наш ТОП-5 двухкомнатная квартира 52 квадратных метра в городе Ахтубинск. Рыночная цена 2 миллиона 750 тысяч рублей. Стоимость покупки 1 миллион 250 тысяч. Дисконт 40%. Экономия 1,5 миллиона рублей. Заинтересовал один или несколько объектов? Переходите по ссылке в описании к видео, мы подробно расскажем об условиях приобретения. Друзья!